Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик, и сегодня у нас необычное видео, я как понял на ютубе пошел тренд показывать свой аккаунт, и почему бы и нет, почему бы и нет, давайте посмотрим на мой аккаунт, э, на мой аккаунт, что же у меня тут есть, э, в общем, друзья, обзор моего аккаунта, интро, погнали! Сразу у нас э, бросается в глаза, это ну, статистика профиля. 15 тысяч килов 3 смертей и 18 помощи. Да, я у мамы помощник. Э, КД у меня 5.01. Так, ну это все режимы, давайте посмотрим командный бой. 4.57, 11 тысяч килов э, 2 смерти, 758 смертей у помощи. Так, арена снайперов. КД. 801, 4000 килов и 500 смертей. И, и всего 4 помощи, ну ё -моё. И, э, конечно же, режим бомбы, на котором я почти не играю. КД-236, э, почти 300 убийств, э, 122 смерти 28 помощи. Ну, в целом, конечно, это хорошо, но могло может быть и лучше, если я начну играть на бомбе. Ну вот это прям мне нравится. Кстати, давайте посмотрим, на каком я рейтинге. В командном бою меня нету. В режиме бомбы я на 3%, процента, тут я 0, хотя был вроде бы 15%. Офигеть, что-то мне сняли. Ну ладно. И арена снайперов я на 317 месте. Вот я. Среди впереди меня ССР, ну ладно. Так, ну кстати, нормально, у меня КДшка, да. В принципе, вот тут учило. вообще 10. Офигеть. Ну, хорошо играет, значит, хорошо. Так. С чего стоит еще начать? Ну, друзья, не знаю. Я, кстати, на сообщение не отвечаю, друзья, так что можете даже не писать. Если хотите со мной связаться, то пишите лучше VK в Telegram. Так, давай я тебя добавлю тоже. В общем, вот, кто себя увидел, можете написать то, что я попал в видео фиш супер. да вот, в сети, блин, нифига у вас тут так. ⁇ -мо, -мо. ⁇ Так, ладно, идем дальше. Идем дальше. Думаю, начнем с настроек. Чувствительность у меня стоит 0,3. Чувствительность прицела 1.2. А селекция и OEX ну, Короче, вот это, чтобы доводка мыши, ну, короче, ускорение мыши, она у меня отключена. Вертикальная чувствительность стоит 0,4. Так. Расположение кнопок, ну там стандарт, э, прицел, друзья, вот кому интересно, пожалуйста, пожалуйста, мой прицел, многие на стриме у меня спрашивали это, так, идем дальше, э, прицел я показал, стик. Угу, расположение рук у меня слева, язык у меня стоит русский, разрешение экрана 100, целевой FPS 250 стоит, громкость звука 0.2, качество звука минимальная задержка, вот, в принципе у нас настроек в игре мало, вот, идем дальше Думаю, перейдем мы к самому вкусному А именно мы посмотрим мой инвентарь Давайте посмотрим, что у меня находится А, находится у меня, ну, не так уж и много и не так уж и мало Находится у меня Беннет, Спорт Блин, сам, вроде, первый нож мой красный На стриме мы его выбили или скрафтили, уже не помню Второй нож у меня появился, это Флип Вот, такой вот Красивенький. И недавно на стриме скрафтили бабочку. Ну, самый первый нож у меня был, я помню, вот, керамбит. Но, вот. Потом, вроде, как раз-таки вышел Хэллоуин Кейс. И я выбил керамбит, вот этот же. Кстати, как по моему мнению, самый лучший керамбит сейчас в игре. И я также выбил Гуд, вот такой вот, с паутинкой. А вот потом, вроде бы, уже байонет. Так, идем дальше. Вот у меня тут калашек находится, беленький. Вот тут самый мой любимый калаш с тыковками. Обожаю его. Так, ну тут вот этот калашик, блин, ну если честно, такой себе такой. Так, вот у меня абаканчик находится здесь целых. Нифига себе их тут. Вот, ауг. Целых два, два. А, три даже. Три ауга. Да. Вот. Вот мой инвентарь, да. Ну, фиолетовых мало, конечно. Ну, блин. Хоть что-то. Тарт. Вот еще. Так. Вот у меня, кстати, АВП Флора недавно. Вот еще Авик. Вот еще Войд. О, кстати, нифига у меня вот этих. Капец. Так, ВСС, ВСС, СФ. mp МП5 Спорт у меня есть. Дигл, вот с этим вот мой самый любимый дигл, это из ежедневного кейса. Самый лучший дигл в игре, самый, прям обожаю. Вот так, по мне даже красный дигл, который там легендарный, смотрится гораздо хуже, чем вот этот. Так, что у меня дальше есть интересного такого? Мне даже самому интересно, я своими инвентарь вообще не смотрел. Нифига себе, у меня тут ряд целый Так. Нового, нового, нового. Угу. Пулеметы и скины на персонажа. Ну, у меня есть все паки, поэтому, ну, вот такие дела. Так, а давайте-ка я поменяю один скинчик. Я бы хотел, не знаю, вот этим быть. И, либо, ну, наверное, вот этот я поставлю. Да. Гораздо круче будет. Паки у меня есть абсолютно все. Prime status, Storm пак, чудо пак, стартовый пак, новый пак, который будет. У меня все это будет. <laughs> вот. Ну, в принципе, я даже не знаю, что дальше еще показать. Ну, можно показать крафты, наверное, что у меня именно есть. Из крупного кейса две пушки. Синего качества хрупкий кейс еще. Ну, 12. Можно еще одну синюю. Летний кейс. Серьезно, у меня 5 штук еще есть. Нифига себе. Можно попробовать будет пооткрывать летний кейс, и может быть мы скрафтим еще один байонет. Хм, почему бы и нет, друзья? Напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы я открыл летний кейс, и мы скрафтили еще один байонет. Так, Хэллоуин кейс, но ну, у нас тут ничего нету. Ничего нету у нас тут. Угу. Но На летний кейс у нас тоже тут золотого качества, ничего нету. Так, а вот флит у нас есть. Ну, мне он не особо нравится, поэтому я его даже выбивать себе не буду. Вот самое обидное это здесь. Просто не хватает трех пушек для боу Zero. Блин, какой же он офигенный. Вот выйдет рынок, я его обязательно куплю. Либо, ну, каким-нибудь там багом можно кейс открыть. Вот. Все это будет у меня, я надеюсь, в моем инвентаре. Элитный кейс. 16. Нифига себе. Можно еще что-то скрафтить, наверное. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Нет, не хватает. Я просто хочу, чтобы еще каждая пушка была у меня при этом. Ладно, ничего, крафтить мы не будем. Так, Санта Кейс 6. Ага. Элитный кейс 2. Блин, надо, кстати, элитный кейс открывать, чтобы, не знаю, эсэф выбить, либо ноу. Почему бы нет? Ну, либо Галил. Почему нет? Буду с элитным э, Гориллом гонять Ну, тут бабочка, само собой Золотая, когда-нибудь у меня тоже появится И prime кейс у меня всего Одна только вылетела ССГ-шка, или что это Ну ладно, не важно, но вот мне бы хотелось Заполучить, наверное, артан, Аркан Это АВП Ну и новую Мне кажется, новую, золотая Прям, ну, хорошая Ну, не в смысле золотая, а Ну, типа, покраска золотая вот, было бы неплохо ей обзавестись. Ну, друзья, на этом все. Обзор моего аккаунта подошел к концу. Вы увидели абсолютно все, что у меня есть на аккаунте. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. А также не забывайте подписываться и ставить лайки.